Это твой шанс впечатлить меня? Посмотрим, на что ты годишься Не, ну слева направо убьем же, правильно В бою наемники автоматически применяют подготовленные способности. Уничтожьте всех врагов, чтобы победить. Окей, поехали. На атаке наносят противнику урон в ближнем бою. Будьте осторожны, при этом вы тоже получите урон. Способность других типов применяются с, бо... с безопасного расстояния. М -м -м. Допустим. Ммм. Mm ммм. -hmm. Mm -hmm. Получил новая способность. Окей. Крысу шотнули Лоха, но не Мы тут не одни. А, без вапки-та сижу. Надо цвета настроить Пойдет. Действия в бою совершаются в порядке очередности Способности с низкой скоростью срабатывают быстрее Способности одинаковой скорости применяются в случайном порядке Угу Подожди, сколько там было урона? не написан? Ну, 6 это скорость Просто атакует противника Окей А, так подожди, 3 Ну да Угу А почему она новая появилась, я не понял? Ну и все. И ХП они даже не потеряли. не апнулись, атрибуты выросли. Еще и там голдишку подсунули. Отлично. Отлично. Я завербовала третьего наемника в ваш отряд. Ого! Зерел вступает в команду. Наверняка я определенных сил выносит двойной урон друг по другу. Угу. Ну окей. Значит противник удвинется урона до времени минус 2. Так, и до конца хода. Не, ну тогда сюда. Чего толку делать 1 минус 2, если можно 3 минус 2 сливать? Они же не отхилятся, по идее Или отхилятся между этими боями Быстро и эффективно Мне нравится Быстрее Тебе некуда ваш отряд хочет в еще один Громаж Видишь ввиду это значит, что с ней будет больше бойцов. Вот так вот. Ну, видишь, механику даже новую рассказали. Будет больше бойцов. Вот так вот. Одновременно в бою могут участвовать только три наемника, остальные будут ждать в своей очереди с скамье запасных. Так, ну что у нас там по приоритету. У меня ж картинка для этого заготовлена специальная Зелененькие угу. А, ну к тому же подсвечена еще, да, нижняя рамка Если нижняя рамка подсвечена, то наношу двойной урон Окей, поехали А синенькую мы не ставим, потому что синенькая больше от зеленой получает в два раза Типа... И к чему такое? На мобилках намного позже обновления для Харстована приходят, чем для ПК. Так что... Увы, ах, придется, ну, какое-то время подождать. Чего? Громаша по spalвам атакует противника. Да, короче, все в первое направим, посмотрим, что из этого получится. Перейдут ли атаки на второго в итоге пирата или нет? Ну-ка. Ого! А че так много, в смысле? Не понял. А че все в один таргет полетело, почему? А, ну или, наверное, это типа по сюжету, чтобы специально игрока научить, что можно ставить новых из колоды. Окей. Заменяйте побежденных наемников, и водя новых скамьи. Побежденные наемники не смогут вернуться в бой, пока вы не закончите текущую карту. Ого. Ага. Нет, ну окей. Все понятно теперь. На телефон позже всегда все выходит. Там день придется подождать, скорее всего Да, есть Фаерис на компе Игру перезапусти, там обновление скачается Ну, Тиран, да, в итоге, хорошо Ну, и Зерелла тоже, да То есть, несмотря на то, что она там умерла Она все равно получила экспу Хорошо Тут дробитель классика Ну значит запускай игру Скорее всего у тебя уже все скачалось Потому что у меня прям ушло обновление Там инициализация Обновление качалось Гига 2 по-моему А четвертый где, не понял Ну вот. У то меня тоже недавно скачалась, мне игру пришлось перезапускать, да и все. Ого, можно глянуть, что они кастуют. Передают вашу атаку другому существу или наемнику до конца хода. Угу. Ну то есть, типа, дробитель будет больше бить. Да мне, наверное, пофигу на это как-то. Мы вот так вот сделаем. Дровителя, что ли, пытаться просто убить по-нормальному? Давай попробуем, что сделал получится. Ну да, тут и Громаж есть, как видишь. Ну и зачем он вызвался вообще? Зачем он тут нужен? Не-не, подожди. Сделаем вот так. И мы сделаем вот так. И сделаем... Ну, вот так вот. Что-то, по-моему, луз какой-то. А где я не понимаю? В смысле, а где четвертая? А так она же умерла точно все. Угу. <связывая> <связывая> ну, получается, блин, окей. Ой, сколько левелов накинули, сколько опыта получено. Кайф. Новая способность. Восстанавливает 5 здоровья. Ну, хорошо. И там еще сундучок, по-моему, был в конце, да? Там будут какие-нибудь приколюшки сейчас. Ого. А, игру перезапусти. Игра обновится самого в Battle Ну, а для телефона... Недельку надо подождать еще. Ой, недельку. Денек. Вручение выполнено. Уровень 1. Капитан Дробитель. Ходов в этом походе 14. Один выживший. Мог только. Угу. С возвращением, наемник. Здарова. Скромная база станет центром всех твоих операций. У тебя достаточно материалов, чтобы построить новое здание. Сделай это. Гарнизоны, что ли? Ура, слава гарнизонам. Таверна позволяет усиливать наемников. Вызвести бесплатно. Давай. Бесплатно можно. Встите таверну. Выберите наемника, чтобы посмотреть его способности. Ты угу. чтобы их способности. Так у меня нет для гороши. Ничего, как я буду пробовать-то? Давай других смотреть? А, а как улучшать-то у меня нету монет? Ноль зеро. И, и что? Ну, у меня второй архетип наемников не открывается Подожди, давай-ка По-новой ее откроем, например Так, там дзерелла, да Не, она не должна зарабатывать. Давай пробуем релогнуть игру Да нет, слушай, Кост, ну тут что-то не то У меня нет монеток для гороша, а мне предлагает взаимодействовать только с ним Как это возможно? Мне типа нужно улучшить его, ну а мне нечем Давай комплекты откроем. А, обучение нужно сначала пройти Типа до конца Вот, вот теперь появилось, смотри Найс nice. Выберите, что вы хотите улучшить Клифф или таргет Damage? Лучше хороший вопрос Давай клифф, наверное, улучшим Зависит от подготовки угу. Золотые слова Как видишь, работы здесь хватает Сооруди тут доску с объявлениями, чтобы следить за текущими задачами И чтобы больше не было сюрпризов угу. О каких же интересных сюрпризах она говорит Костер здесь можно предложить наемникам помощь Ух ты Иногда просят помочь им в их собственных делах. Взгляни. Mm -hmm. Мое на так, и что? Для тебе ну типа посмотрели, окей. Точка перехода. Путешествуйте и выполняйте интересные поручения. Угу. Я приготовил для тебя... Милхаус. Органическое четырехприводное ускоряющее устройство. Это лошадь. Это лошадь. <laughs> Я заказывала портал. чтобы открыть портал, нужно время. А еще, дорогие реагенты, и талант. Решено. Бери все, что тебе нужно. И в путь И возьми с собой монашторма Глядишь, покатается на своем поне И вспомнит нужные чары Неплохо она его так Потроллила Так, посетите точку перехода Ну тут режимы да, различные Угу, всякая обычка Окей И вот выполнив вот это поручение Так Почему у меня пятый соратник решил выписаться из деки. Вот, я что зря ее улучшал, что ли? Провер приглашает посмотреть вас его матч. Я занят, сори. Я занятой молодой человек. Ну все. Выполнив сейчас это поручение, дают маунта для Вова. Если что. Начав поход, вы не сможете изменять состав команды. Продолжить? Не продолжить, подтвердить написано, да? Должно быть, по идее, продолжить. Окей. А, уже? А я думал, его пройти нужно. Но все, можно опать. <laughs> да не, поиграю. Режим-то интересный по факту. Поехали, получается.